Нет, Дал. Ааа, блять. Мы смоками ударились, слышишь? Это возможно? Возможно, да. Хорош, Я засейвлю на всякий случай, я хочу посмотреть. Дал. Слушай, у нас расклад на игру уверен. Ебаный сын блядь, нахуй. Ого! Но! Вот это он ему по горбинку так там. Откуда он упал, бля? Нихуя! Что? Да ничего. Я типа убил, а МПшка вот эта отлетела хуй знает куда вообще. Предсказуемо было, что он стоит с маку. Это А! Это А, блядь! Фиолетовый... БЛЯДЬ, ты какой ты дам нет, все, пизду в банный долбоёб на фиолетовом, мудак нахуй один сный. а, ты съебался я говорю, тебе... я сдох ты не просто сдох, ты ливнул нахуй мы раунд взяли, если чё а, да? нет, ты пиздобол Все, заходи ты пиздобол? нет да, да, каким чудом вы это взяли? ну, я принял лонку ее уроди Бля, если мы сейчас это заберем, я против не буду. У нас двое, говорите, да? Да не может быть у вас двое. Ну так он, потому что уже на мид вышел. А мимит. Мимит. Да, я, ну я тут... всё всё Все, все, Арку зашёл. Арку? Ну, если там хуя удержали, да. Да. Он с бомбой. Все нормально, оранжевый, да? Вместе сыграем. Okay. Пиздец. Ты сам, блядь, спасли, ты убоёб. Ты так не разу, Смотри, что у меня есть в руках. Десять тысяч, братишка, а под Б, Б, Б Гайс, Би, Би, Пуш, Би, Би Откат, нет, откат Откаши, откаши Кен А, семь? Это пиздец. Это помнишь, как вот это в ОБМ? Ты помнишь, как типа в AFNAFE OBM? Ты долбоек. Ты видел стопудово, как Фредди в Гаррис моде для меня какой то бессвязную хуйню выстрел. С энтузиазмом. Типа, сын, кого? ОБММ! Погодите! Нихуя! <с int> Хорош! Ты видел? У меня мышка уперлась в микро. Неплохо у меня предлагало все бы. Иди нахуй своей Я пусть знает, нахуй ты это делаешь. Иди нахуй. Не, если ты еще раз забанишься, я нахуй Ладно, по голове постучать должен буду Никита! А. А, ну ты, блять, конечно, нахуй бы не хваст типа, у типа аватарка. Ой, ха <плес> <плес> <плес> <плес> <свят> я <без> понятия, блядь. <свят> что <происходит>? я <свят> что какого хуя? На, ну, ну вот нахуя, на, нахуя, что делал фиолетовый? вёбывает раунд мы выиграем этот раунд да <свят> как? это б? это б чел орет. Да? Ну на самом деле, был бы у меня девайс, я бы, блядь, сейчас такую нахуй устроил Был бы, блядь, у меня символ. Я... а ты без девайсов играешь? Да, я вот сегодня графический планшот купил, на нём ебашь Ой-ой-ой Давай я покажу Я убиваю типа прицел, на котором у меня не стоит Бля, я ебал его мать нахуй, посмотри на его лицо Сука, просто хочется въебать ему вот, блядь Кто мне дропнул? А, он мне дропнул Ну вот, блядь, ты Да, аватарка у него раздражающая мне похуй О, класс Бля, 1-5, поехали Разыгрался, бля Эй Эй Get late да Уау! У тебя духев? Не знаю. А, понятно, я встал в стену. Ты в стенку уперся. Опять! Сука! Держите попытки, две попытки валяются! Уже поздно, блядь! А, думаю, Украине. Кстати. Мы с тобой такие хуевые. В плане у тебя 10-9. Не, я не в плане игры, я имел в виду, что. Ну, в принципе. О, вас бы. Ну так ты бы увидел через решетку, блядь. Так мне похуй. Если... Хорош, конечно. Но, по-моему, было логичнее закинуть туда молик. Да? Да. Бля. Ну ничего. Ты педик. Я в КД. Оба вилка. Молодец, Никита! Блядь. один лов на улице убежь да. тебе выйти на него надо резко Шесть. а это не он блядь. а тут вообще спины шел ну это очевидно было я поэтому и думал что мне надо быстрее действовать скорее один нихуя себе ну, а, смотри, мейн, у нас... мейн, мейн. По -моему. в гараже по-моему да в гараже я засейвил. Тын, бомжики, какого хуя ты в на таком расстоянии? В голову стреляешь, тапом твоя мать сдохла такой же смерти. Я его так убил, блядь, это надо было видеть. Один улица. Нигет, посмотри, блядь. Вот это просто пиздец, я это а, а как ты его Скажи, что я сейчас 9 зайду. 9 уже ну, зайдет вот наш. Иди к нему, иди к нему, оранжевый. Хорош. По-моему, лоссавиком. Я видел его только что. Нет, нет, мейн, мейн, мейн. Все, замечательно. Это невозможно проиграть. Спасибо за игру. Спасибо, спасибо за игру. Хорошая игра. Блять, мне прям понравилось. У тебя 39 на 43, блять, охуеть. Бежал уже? Нет. Сейчас можешь пройти. Хорошо. Блять, да убей ты их, ты курица. Хорош, похуй еще один мне такой на же. Куриц. Еще один такой же скин был, типа. Сука, застопилась и кричит, блядь, дура. Угу. Я про маму твою. Я про пиво. Ладно, извини. Ну тогда похуй на грабы пойду. К твоей... Я хотел пошутить маму искать, но. Не, ты сам начал эту войну, брал. Чего у вас у вас? Слушай, что-то короткое, инферно, и у нас типы адекватные. У меня 2 килла, я их просто не вижу. Ну, охуенная игра, блять. Сука, я просто пиздил на ногамеру с телеком б. Не, я не слышал. Ну, не короче, сгибал. моя теория подтвердилась. У типа такой же пинг, и из-за этого меня телепортируют из-за стены. Минус 45-1. Еще один тонул Никита. <смех> У меня первый раз такой за последнее время, блядь, если спа всегда убивал раньше. Найс. ты видел? а все еще шанс забрать есть что-ли алло че а displaying... ой а понял не я что-то думал что она дефается Первый раз такая хуйня неки Так, сейчас тут пару слов надо ставить. Это был Никита. Дальше пойдет еще часть. Я вохую. У меня видос законч... Ну, я хотел сказать, что начал записывать я его 5 декабря. Ну, а готов он 4-го. Но тут чуть-чуть кое-что поменялось. Ну, примерно вот настолько поменялось. То есть я проебал еще 17 дней. Только сейчас я готов выпустить эту хуйню. А последний ролик вышел вообще 12 ноября. И, разумеется, я из Аргентины. А зеленый, что ты делаешь, нахуй? Зеленый, ты меня удивляешь, нахуй. Парни с банки флешки. Стой. удобно. Я. Справа, да, правильно, туда пройти. Грин, ласт яма Ебать Бля, это самая лучшая победа Гонг, нихуя Сори, сори. Ну чё долбоёб нахуй? Сука, сын блять! мать пиздел нахуй. Это... Ну, ну, ну это же пиздец! Ну блять, ну с кем меня кидает нахуй? Я ебал ваших шахмате... мыть Чё, блять? Сука, ну что? Это если не голова, я ебал ваших ну вот, я распикал, блять, ну я же зашл. Осуждаю. Ну бля, это нельзя. Ебаные, блядь, сука, сланцы. Ч не удары, молнии. Да хуй его, Он за мейн. Улицу убил. Помогите! Домой, Да мой самер. Блять! Смерть, спасибо, ты, о, у тебя не получилось. Иди дальше. Она просто халкет! Хахахах! <сёк> <сёк> О, у меня муха, у меня муха на мониторе Пытаюсь ее по целом поймать. Иди, блять, <сёк> я долбоеб. <сёк> <сёк> Ай-ммать, ай, ай, чё у нас так клюмит? <сёк> блять, как ты? <сёк> <сёк> блять, ну как у него в голову залетает? Команда охуенная. <сёк> <б> справа. <сёк> блять, бля, <сёк> <сёк> <ты>, бля, ты... <сёк> <сёк> Так он видел меня, блять. смысле, не стреляй! А сколько? А сколько, блядь, хитов-то надо дать? Polar. Стой, стой, стой, стой! Сто тринадцать с 18! Хила, извини. В смысле? Что? А кого? Подожди, у меня звук ножа был. Сколько хп оранжевого? Кого? Чего, блядь? Ваш Прыгай на мене, страйбай, на Пачку хочешь взять? А? Ладно, бери. Я гей Идут Хорош. Хорош. Давай, айс Есть, есть, айс Лучший, друг. Спасибо. Ты разъебал ложков. Спасибо. На. Пасня разобью, сори. Я смогу далеко уйти. Да, А. А еще... No, no, yeah, nah. один миду. Твою мать за ногу. Есть инфа? Да. Пауз, а какой? почему оно с контролем не запрыгивается, о, пока я нормально о, не... не... не нет ты понял, пока я нормально не встану, о, оно не шоу. запрыгивается Завали лицо свое сука, нет, сука. У меня не было вариантов других Это спас я его убил вы, понимаешь? Да-да-да, расскажешь О, калаш С Let me kill ПЛИС Б**ть, шар да нет, не шар Да ты в тело вообще целился Ван Чё? Еще параноик? Я иду, поживите. Мне бизда. Дим, зайди к нему, посмотри, что он делает. Да он что делает, он, блядь, в этом окне, блядь. О, я не видел, Я видел, как это делается уже. <свят> Блять, какой он медленный. Блядь, а ч происходит? Ты можешь перестать это делать? Ну, посмотри на него, как это со стороны выглядит. <свят> <свят> <свят> <свят> Какая-то неловкая тишина. Как на первом свидании. там типа сзади, сзади, Дим, вот он, ты что, убей его, ты, ты что? <реклево> Дим, Дим. Видишь, что происходит? Нет, что происходит? Да я не смаку. Да он с читом, блядь, я не знаю Сейчас сзади. <реклево> да мне тоже нормально, не переживай. Это проеб, блядь, хитая хуйня, я понял. <реклево> <реклево> да, Э Princess, ]あの что, бля? Что, что я там не вижу. Там нихуя не было, Ром, я просто попал. Так, хуйня. Мне когда похуй на игру, вот такое получается. Ой. хуйня Тебя кой. Можем еще, Можно сейчас <Rose persistbers> Еще один справа скала, аккуратно скала um, убью. На мэне Лоу. У меня секрет, бля, ром нужно, потому что у меня на мэне один, один секрет. остался человек. что? Он упал. Да? Как в килфизе это было? Потому что у меня на мэне один. Извини. Спасибо, Юку. Спасибо, Рома. У меня тип стоит АФК. А, понятно. Я на самом деле в таком случае считаю только одно, что если чел такое делает, то он неопытный и, и, и типа то, что мы сделали, это и для него опыт. Пытаешься себя прорвать. Да. да нет, нет, нет. Ну ничего, блять, пойдет спать немного раньше, ну, не знаю, спи, уроки блядь. сделает Поменьше у в этой комнате. Что? С этой гуляткой? у юкула вышел ролик это негр или кролик